В Институте международных отношений и истории и востоковедения Казанского федерального университета состоялся круглый стол, посвященный теме «Россия и Монголия. Историко-культурное взаимодействие и вызовы 21 века», который приурочен предстоящим юбилейным событиям – 200-летию российского востоковедения и 185-летию со дня открытия в первой в Европе кафедры под подмонголоведения в стенах Казанского университета. Сегодня... Как раз проходит рабочее совещание, обсуждение мероприятий и встреч научных форумов форум, в реализации тех программ, которые предусмотрены в рамках мероприятий в связи с этим событием. В рамках 185-летия со дня открытия первой в Европе кафедры по монголоведению в стенах Казанского императорского университета в Альма-Матры пройдет ряд мероприятий с участием не только студентов, но и ученых-монголоведов. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.